Ак 10 июля. Прекрасный день, чтобы укрепить что-то. В бизнесе вы можете получить повышение, улучшить репутацию, упрощить свои позиции. Можно выбить премию или повышение по службе. В семье тем, кто находится в подчинении, можно немножко покачать права. И вы добьетесь лучшего к себе отношения. Что касается новых знакомств, лучше не надо. Каждый из вас будет стремиться показать себя не таким, как он есть на самом деле, что впоследствии явно не создаст нужной основы для долговременных отношений. Сегодня также может проявиться ситуация, где вам придется проявить стойкость. Не отступайте от своих взглядов, действовать всегда нужно, не изменяя себе и своим принципам. Со здоровьем сегодня все будет замечательно, те, кто заболел, обязательно выздоровят, или э, ваше здоровье стабилизируется. Вот такой сегодня день, проживите его максимально продуктивно для себя, всем желаю счастья. И до встречи в следующем дне. Не забывайте ставить лайки и комментарии, писать. Ну, а если видите меня впервые, подпишитесь на мой канал. Эта рубрика выходит регулярно. И кроме того, на моем канале есть еще очень много интересного. До встречи в следующем дне, друзья.